Еще раз здравствуйте, и я рада приветствовать вас на вебинаре, который называется «Внимание. Ключ. Космонная гармоничная жизнь». Я думаю, что каждый из нас мечтает жить в любви и гармонии, мечтает жить счастливо. И представьте, что этот подарок судьбы вам доступен, но он находится за дверью, а на двери висит замок. И где взять ключ, спросите вы? И что станет тем ключом, который позволит нам отворить эту дверь и войти в состояние удовлетворения и гармонии. И этот ключ, как вы уже догадались, — это внимание. И задача нашего вебинара — понять истинную цену времени внимания, оградить себя от внешнего и внутреннего шума, который действительно нас отвлекает от самого важного в жизни. И сегодня мы рассмотрим, во что обходится дефицит внимания, мы с вами рассмотрим внешние и внутренние факторы, которые влияют на наше внимание. И мы поймем, как интегрировать границу между профессиональным и личной сферой жизни. А еще узнаем, как формируются привычки и как тренировать намеренное внимание. И по завершению вебинара у вас будет список вопросов, которые позволят вам тренировать ваше внимание. Что хочется сказать? Что... А на самом деле у современного общества отсутствует одна жизненно необходимая черта. И эта черта — способность быть внимательным. Способность быть внимательным к тому, что для нас является по-настоящему важным. И многие клиенты жалуются, что их не ценят на работе. А некоторые испытывают то же самое, но в кругу семьи. И... Очень часто еще люди жалуются, что не хватает часов в сутках, чтобы переделать все дела. Ну, я думаю, что это знакомая проблема. Но если да, если вы ответите на этот вопрос положительно, то я вынуждена вам сообщить одну печальную истину. На самом деле проблема не со временем, а проблема с вниманием. И кризис внимания, он наблюдается везде, и на работе, и дома, и в обществе. И мы думаем, что мы внимательны, но на самом деле мы обманываем себя. И на сегодня способность испытывать неподдельный интерес. Неподдельный интерес к чему? К окружающему миру, к внутренним переживаниям. Но... Этот неподдельный интерес на самом деле у нас резко снизился. Он снизился не только на личном, но и на профессиональном уровнях. Мы растрачиваем свое внимание на разные стеки. Его крадут современные гаджеты, мы, информационный шум, но даже наши собственные плохие привычки на самом деле крадут наше внимание. И общество страдает от дефицита внимания. Но к чему производит небрежное такое отношение к себе, небрежное отношение к близким? Это часто нам стоит испорченного здоровья, это стоит нам разрушенных отношений и, соответственно, упущенных карьерных возможностей. И с профессиональной точки зрения недостаток внимания наносит серьезный ущерб не только производительности труда, но и лояльности сотрудников. Потому что, как правило, как показывает статистика, текучка в компаниях ниже там, где к сотрудникам относятся лояльно, где сотрудники чувствуют заботливое, заботливое отношение к себе. Соответственно, невнимательность сотрудников часто компании стоит репутации. Это наносит серьезный ущерб и бренду, и финансовому положению компании. И если говорить в общечеловеческом масштабе, то наша равнодушие уже причинила серьезный ущерб природным ресурсам. И дефицит внимания на самом деле нам стоит очень дорого. Беда, дело в том, что беда не в том, что мы хотим быть невнимательны, но напротив, мы очень стараемся, и мы часто используем социальные сети, думая, что поддерживая таким образом контакт, наши ощущения отношения станут теплее. Мы считаем, что выжить в современном мире можно лишь за счет многозадачности. Мы пытаемся делать все для всех. Мы постоянно бегаем на тренинги и семинары. Мы учимся тайм-менеджменту, мы учимся управлять временем, чтобы успевать больше делать дел. Мы составляем бесконечные списки дел. Мы больше времени не тратим на сортировку этих самых списков, чем на сами дела на самом деле. Мы покупаем новые продвинутые ежедневники. Узнаете себя? Мы клеим стикеры, вычеркиваем, составляем списки дел. Читаем все, что попадается под руку, книги, смотрим семинары, слушаем лекции для того, чтобы успевать больше. И все равно мы не успеваем. И у нас всего одна жизнь, но как мы хотим ее прожить, как вы хотите ее прожить, в тумане вечной усталости или в раздражении, постоянно отвлекаясь. И, может быть, Ваши даже уникальные навыки и таланты пропадают только потому, что вы невнимательны или не можете сосредоточиться на работе. Говоря о внимании, мы часто забываем о главном, что внимание должно быть осознанным. Что такое осознанное внимание? Осознанность — это нахождение здесь и сейчас. Когда мы осознаны, мы понимаем, что мы чувствуем, что мы думаем и что мы говорим в данный момент времени. И поверьте, каждый человек — хочешь, чтобы его видели, чтобы его слышали, чтобы учитывали его запросы. А представьте, насколько важны, когда вы в отношениях, насколько важна возможность удовлетворять потребности друг друга. Но для того, чтобы удовлетворять эти потребности, нужно хотя бы научиться слышать, а не только слушать друг друга, потому что очень часто мы этот навык, к сожалению, теряем И внимание – это не роскошь, это необходимость очень важно ну вот, важно понимать, что именно внимание приносит те плоды, которые мы хотим получить. И, наверное, мы так часто слышим фразу «будь внимательным», мы часто говорим это детям, «будь внимательным, сосредоточься, удели времени» и так далее. И на самом деле это не пустые слова, это на самом деле такой важный жизненный урок. И... Оказывается, мы страдаем от намеренной невнимательности, чем от дефицита внимания. Потому что на самом деле человек способен управлять своим мыслительным процессом. Человек способен управлять своими привычками. И поэтому не нужно думать, что рассеянность напоми... Напоми... Простите, нападает на нас помимо нашей воли. То есть мы можем управлять этим процессом. Процесса. Но чтобы понимать, как управлять этим процессом, давайте с вами рассмотрим внешние и внутренние факторы, которые влияют на наше внимание. Я вас попрошу быть активным в чате, задавайте свои вопросы, отвечайте на вопросы, и таким образом наша встреча пойдет максимально продуктивно для вас. Буду признательна за вашу обратную связь, периодически буду обращаться к чату и смотреть, следить за вашими комментариями и вопросами. Поэтому обратная связь — это тоже часть намеренного внимания, которую мы можем тренировать и мы можем направлять и развивать, потому что обратная связь, она важна не только в профессиональной сфере, она и важна и в личной сфере. Итак, говорим о внешних и внутренних факторах, которые влияют на наше внимание. Внутренние факторы — что такое внутренние факторы? Внутренние факторы – это наше убеждение, это наше мышление, и это наша способность концентрации внимания. Убеждения, чувства, состояние здоровья, даже принадлежность к определенному поколению – все это влияет на нашу внимательность. И если говорить о внимательности, вот представьте, нам несколько десятилетий вношали то, что многозадачность повышает эффективность и производительность труда, к примеру. Но оказывается, многозадачность, э, ну, в этом нет ни капли правды. Наоборот, чем больше мы на себя берем, тем меньше мы успеваем, тем меньше мы выполняем задач. И несмотря на постоянную занятость, результатов это не приносит. Все дела переделать невозможно. Ну, знакомое, наверное, чувство и довольно-таки неприятное. Польза от многозадачности – это всего лишь миф. И благодаря нейрофиз... нейрофизиологам мы теперь знаем, что мозг не способен одновременно выполнять несколько задач. Более того, когда мы выполняем одновременно несколько задач, мозгу приходится переключаться от одной задачи к другой. Это приводит к такому, когда мы встаем, да, когда мы перезагружены. Дело в том, что когда мы переключаемся, мозгу приходится каждый раз перерываться и начинать каждый раз работу заново. И это влияет на, на нашу когнитивную умственную способность. То есть, э, умственную, то есть это влияет на нашу умственную нагрузку. Просим прощения за доставленные неудобства. Такие технические моменты неожиданные у нас возникли. И спасибо большое. Можем продолжать. Итак, мы говорили о внутренних и внешних факторах. Если мы говорили... Когда мы говорили о внутренних факторах, то на наше сосредоточение, на наше внимание влияют наши мысли, наши убеждения, наши эмоции и даже возраст. И невнимательность, как мы уже говорили, это проблема не только внутреннего мира. Невнимательность на наше внимание влияет также внешние факторы. Но что относится к внешним факторам? Внешнее воздействие тоже снижает уровень концентрации нашего внимания. Если говорить о том, сколько информации мы потребляем за день, то статистика говорит о том, что ежедневный интернет-пользователь просматривает более 34 миллиардов бит информации. Но представьте, все равно, что прочитать за один день две книги. Но такой огромный массив данных, такой огромный поток информации создает затор внимания. И это приводит к дисбалансу между увеличением объема информации и ограниченное время на обработку этой информации, на ее усвоение. И дело в том, что за 16 часов, которые мы ежедневно проводим в состоянии бодрствования, человеческое сознание может пропустить через себя ограниченный объем информации. И, соответственно, на наше сознание влияет необработанная информация. Только представьте, ту информацию, которую мы поглощаем ежедневно, есть пропускная способность способность нашего мозга, которая способна обработать информацию, то, что осталось необработанным, давит на, нашу, на наше сознание. Соответственно, когда давит на наше сознание, концентрация внимания, что делать? Она снижается. И очень важно, как говорится, не отвлекаться на зов этих электронных искушений. Да? То есть... Для того, чтобы не поддаваться такому влиянию, не поддаваться такому искушению, требуется такая огромная сила воли. И еще в 1971 году социолог Герберт Саймон сказал, что изобилие данных порождает недостаток внимания. И на самом деле это очень мудрые слова. Например, к примеру, такой тревожный факт, что Международный центр мониторинга СМИ и общественного мнения провел эксперимент в ходе которого студентов попросили на сутки отключить все электронные устройства. И молодые люди почувствовали острое одиночество, и они не знали, чем себя занять. И тогда честно нам признаться, что у нас сформирована зависимость от электронных устройств, причем не в переносном, а именно в прямом смысле. И одна мысль лишь о цифровой детоксикации вызывает у многих людей панику. Представьте, вместо того, чтобы дать мозгу отдохнуть, да, посмотреть на окружающую среду, посмотреть, почувствовать, что меня сейчас окружает, что меня чувствует, мы стараемся это свободное время занять себя чем-то. Просмотром сторис, френд-ленты, то есть подсматривать, как говорится, да, за чужой жизнью, но мозг... Просто представьте, что у нас есть определенная пропускная способность информации. Ту информацию, которую мозг не успевает обрабатывать, она зависает, она на наше сознание. Еще одна статистика, которая говорит о том, что среднестатистический пользователь прикасается к телефону 2617 раз. Ну, что важно здесь? Мы можем... Ну, на самом деле современная техника, она дает она служит нам, да, и при мудром ее использовать, использовании мы можем улучшить качество нашего внимания, мы можем повысить производительность труда, мы можем повысить прочность социальной связи, но Здесь важна такая умеренность и вдумчивость. Технологии нужно не отвергать, а технологии нужно ставить себе на службу. И при работе цифрови, с цифровыми устройствами э, нужно использовать технику на благо, да, вот, для повышения продуктивности, а не возло. И дело в том, что человек хозяин своего времени, внимание, на что я хотела бы обратить ваше внимание. И теперь попробуйте себе честно ответить на вопрос: сколько. Вашего времени и внимания поглощают социальные сети. Как вы считаете, сколько за день вы тратите внимание на социальные сети? Просмотры, френд-ленты, сторис и так далее. Ответьте, пожалуйста. И... и пока жду ваши комментарии. И хочу сказать следующее, что интернет... Зависимость обусловлена привычкой на самом деле и ну, отчасти, конечно же, скукой. Мы, например, привыкли подгадывать за жизнь других людей, и это чаще бывает нам интереснее, чем выполнять свои, например, служебные обязанности либо ежедневные обязанности по Но во что обходится нам дефицит внимания? Каждый день мы тратим время на бессмысленные или какие-то, даже сказать, маловажные действия. И мы не осознаем последствия таких поступков, последствий такого поведения. И в действительности это находится нам очень дорого. Дефицит, дефицит внимания приводит к серьезным проблемам в личной и профессиональной сфере. Например, если мы говорим о жизни. И я сейчас не сгущаю краски, я сейчас хочу говорить с вами о реалистичных оценке фактов. Дело в том, что из-за невнимательности каждый день в Украине гибнет 8 человек. Из-за невнимательности водителя. Невнимательные водители сбивают пешеходов. В среднем в Украине погибает 8 человек. Каждые 3 часа 1 человек. Вы можете себе это представить? В Украине каждые 3-4 минуты совершается ДТП. И все из-за чего? Из-за невнимательности. Если мы говорим о сфере здоровья, да, во что нам обходится дефицит внимания в сфере здоровья? Недостаток внимания очень часто оборачивается стрессом и болезнями, на самом деле. И многие люди игнорируют потребности тела и души. Сколько человек не обращает внимания на свое здоровье? Сколько человек не обращает внимания на свою болезнь в надежде, что это пройдет? И чем это заканчивается в последствии? Но если мы говорим о человеке 21 века, когда как важно своевременно время обращаться к врачу, и наша семья тоже столкнулась с таким последствием, и вот тоже. Если говорить да, о вот невнимательности к себе и к своему здоровью. И мы совершенно э, терпим напрасно так долго, не считая нужным заниматься своим здоровьем. Во что входит дефицит внимания, если мы говорим об отношениях, если не уделять внимания близким людям, они будут его искать на стороне, они будут искать это в виртуальном пространстве. И, кстати, невнимательность одна из причин развода и супружеских измен. И это нехватка любви, и заботы, которая муж и жена в отношениях недополучают, потому что не уделяется внимания друг друга. И на самом деле за такое отчуждение приходится расплачиваться горестью, приходится расплачиваться и сожалениями. И если мы говорим да, о профессиональной и личной среде э, сфере, если мы говорим о профессиональной и личной сфере, а как говорили на одной из задач вебинара, это все-таки увидеть границу между профессиональным и личным временем. На самом деле в современном обществе граница между служебным и личным временем сейчас стерлась, потому что мы находимся 24 часа в сутки, мы находимся на связи 365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И мы перестали обращать внимание на часовые пояса. Электронная почта приходит круглосуточно, и мы отвечаем на рабочие вопросы в выходные, в нерабочее время, когда находимся в отпуске, мы участвуем в видеоконференциях, когда даже находимся в отпуске, мы можем наблюдать за игрой своих детей, при этом проводить конференцию в скайпе и так далее. И стоит ли удивляться, что мы страдаем от перегрузки, мы страдаем от стресса и переутомления на самом деле. И если так говорить, что эта граница между личным и служебным временем размыта и вот-вот вскоре совсем исчезнет. В офисе мы заглядываем в социальные сети, а на работе мы уделяем время электронной почте отвечаем на рабочие, да, вот, на рабочие вопросы. И эм, ведем переписку именно когда находимся дома. И есть такой мудрый совет. Заходя в дом, оставляй за порогом свои дела. Но этот совет на сегодняшний день, к сожалению, считается нереалистичным. И если говорить снова о границе времени, то эта размытая граница является причиной того, что общество страдает от дефицита внимания. Потому что когда мы пребываем на связи 24 часа в сутки, наше внимание делится между двумя этими сторонами жизни. И в результате ни одна сторона, ни другая сторона не получает должной заботы. Возможно ли в таком, таких условиях баланс между личным и профессиональным сферой жизни? Сейчас запрос между work и life balance очень значим и велик. Но как сбалансировать эти две сферы? Важно понять, что значимую роль здесь играют ваши эмоциональные настроения, ваши ожидания, которые тоже зависят от вас. И ваша цель — создать подходящие условия и распорядок. Ну, например, какое-то определенное время вы выделяете для того, чтобы завершить начатый проект, либо вы уделяете рабочим вопросы, я имею в виду дома. Но если мы говорим, как интегрировать личную, професс... личную и профессиональную сферу, мы понимаем, подразумеваем то, что очень важно взять власть над собственным эмоциональным состоянием. То есть в офисе не нужно терзаться чувством вины, что вы не уделяете времени достаточно своим близким. А находясь дома, то, что у вас остались какие-то незавершенные рабочие вопросы. Но как понять, да, вот как управлять этим, собственно, управлять эмоциональным состоянием? Потому что вот управление эмоциональным состоянием тоже сейчас запрос от общества очень велик. Как научиться управлять своими эмоциями? Но прежде чем научиться управлять своими эмоциями, нам важно понимать, нам важно распознавать свои эмоции. Но если мы все время перезагружены, где фокус внимания находится? Уделяем ли мы достаточно внимания нашим чувствам и эмоциям? И как мы можем ими управлять, если мы можем их не осознавать? И такой момент наступает... Такое состояние, как эмоциональное выгорание, когда наступает апатия, полное нежелание что-либо делать вообще. Нет сил. Соответственно, продуктивность на работе снижается. А в личной сфере как вы можете уделить внимание, если у вас для этого нет внутреннего ресурса? Буквально сегодня я в социальной сети LinkedIn увидела такую статью, что Microsoft в Японии сделал из пяти рабочих дней 4 рабочих дня. Четыре рабочих дня. И теперь у сотрудников компании Microsoft три выходных дня. В результате этого производительность труда повысилась на 40%. Общество сейчас понимает, что вне, уметь а, уделять внимание себе, уметь планировать не только задачи, планировать не только цели, но и планировать отдых это тоже очень важно. Потому что мы не можем быть продуктивны, когда мы уставшие. Мы не можем быть продуктивны, приносить результаты компании, когда наш уровень ресурса снижен, наша батарейка села. Где взять ресурсное? Это внимание. Это ваше внимание. На чем внимание, сосредоточено сейчас? И если вы. Э, что, вы позвольте, я задам вам э, несколько вопросов. Да, вопросы, которые позволят вам. Концентрировать ваше внимание, понимать, где вы сейчас находитесь. Итак, вопрос номер один. Что нужно изменить в окружающей обстановке, чтобы улучшить качество внимания? Так? Подумайте, пожалуйста, что же следует изменить, чтобы ваше качество внимания улучшилось? Второй вопрос. Если у вас есть зависимость от технологий, если вы наблюдаете, что много времени уделяете социальным сетям, если, находясь на рабочем месте, вы тратите время на просмотр френдленты, чтению новостей и так далее, а потом вам приходится задерживаться на работе, то подумайте, пожалуйста, и напишите, какую новую привычку вам нужно создать, чтобы высвободить дополнительное время. Меньше сидеть, сидеть в соцсетях, много времени не уходит на это. Написала. Спасибо огромное за обратную связь. И если вы работаете, да, то где вам необходимо провести границы между профессиональной и личными сферами, чтобы вот строить друг друга естественным образом? Какова будет ваша граница между служебным временем? вашим личным времени. Обозначьте для себя эту границу. То есть это 24 на 7 или пропорция это уменьшится. Подумайте, пожалуйста, и ответьте себе честно на этот вопрос. Итак, так как же тренировать намеренное внимание? Но прежде чем понять, как тренировать, давайте с вами разберемся, что такое намеренное внимание. Намеренное внимание это сознательное проявление интереса. То есть намеренное внимание. По сути, намеренное внимание — это действие. И намеренное внимание, оно всегда окупается. Но для того, чтобы это внимание было намеренным, нам нужно приложить усилия, да, совершить действие, сконцентрироваться. И намерение и осознанность — является ценным, очень ценным, поскольку оно помогает наладить отношения дома и на работе, повысить производительность труда, повысить, улучшить, улучшить показатели, если, у вас, если таковы есть, и, соответственно, подарить себе более осмысленную жизнь. Жизнь что значит вести осмысленную жизнь? Это быть в моменте здесь и сейчас, да, вести такую менее напряженную жизнь. И когда мы говорим, что сознательно направлять внимание на что-либо, это значит быть собранным, быть заинтересованным, быть восприимчивым. Представьте, когда вы приходите с работы, и вас встречают неравнодушно, ваши близкие, да, а проявляют намеренное внимание к вам. Когда заботятся о вас, проявляют заботу, внимание, как вы будете себя чувствовать? Либо когда вы приходите с работы, а вас игнорируют. Ощущение не, не из хороших, я бы сказала. И когда мы проявляем сознательный, сознательный интерес, мы делаем выбор, мы делаем над собой усилия, чтобы сосредоточиться на человеке, который для нас значим, чтобы сосредоточиться на цели, которые для нас значима, И мы отрываемся от текучки, даже если очень сильно заняты, и берем паузу на то, чтобы увидеть, кто с нами рядом находится, кто эти люди сейчас. Да, и как мы можем усилить свое внимание по отношению к ним. Очень важно в этот момент понять ключевых людей, значимых для вас, людей, которым важно ваше внимание. И вот, например, если мы говорим о целенаправленном внимании, можно привести такую метафору: метафора военного, когда солдат сосредоточен на своей цели, для него перестает существовать все остальное. Он сосредотачивается на, едином, на одном единственном объекте. И целенаправленное внимание — это переключить все свои ресурсы на решение одной задачи. И тогда нам иногда приходится говорить «нет», чтобы можно было сказать «да» людям и делам, которые действительно заслуживают нашего внимания и заслуживают нашего времени и усилий. И представьте прожектор. Вот ваш прожектор, который имеет определенный луч. И луч прожектора, он узкий, но мощный. И вот такой вид внимания помогает отсечь все ненужное и направить силы на результат. Да, то есть он, например... Вот представьте, вы беседуете с важным человеком, и вот вы держите этот луч внимания, и в этом луче находится именно этот близкий человек. Либо вы направляете этот прожектор, этот луч, на вашу цель, и вы видите только цель, вы не отвлекаетесь на внешние объекты. И как только будет речь идти о внимании, вы поймете, что для вас внимание важное, и ценно, вспоминайте эту метафору луча, луча-прожектора. Какую дорогу, какую цель вы будете освещать для того, чтобы достичь того, чего вы хотите. Улучшить взаимоотношения, продвижение по карьерной лестнице, все что угодно. Да, то есть на что, на что ваше внимание направлено прямо сейчас. И, например, когда вы будете собираться или когда вы будете заниматься важными вещами решением задач, проекта и так далее. Задайте себе вопрос, какое внимание требуется для выполнения этой задачи. Попробуйте собрать весь ресурс, и вы увидите, ту задачу, которую вы выполняете с намеренным вниманием, она гораздо качественнее, чем вы переключаетесь с задачи на задачу. И вы увидите, как ваша продуктивность, ваша производительность будет расти. Но... Что еще важно? Для того, чтобы э, увеличить производительность или нашу продуктивность, нашу продуктивность восприятия, нам нужно заново учить мозг игнорировать отвлекающие факторы. И э, исследователи говорят о том, что… Есть некая воронка восприятия, когда наш мозг получает невероятный объем данных, как я уже говорила, да, их очень много, но он не справляется с их обработкой. Вот представьте, вы загружаете в воронку объем информации, но все равно пропускная способность – это как узкое горлышко, что вы в результате получаете, в результате обработки этой информации. И когда, э, уст, вот, да, если мы пропускаем информацию через узкое горлышко, есть такое правило что при ограниченном притоке информации ваше внимание обостряется. Тогда сам собой напрашивается вопрос, а что нужно сделать, чтобы внимание усилилось? Смотрю ваши комментарии. Так. Еще один способ повышения концентрации внимания — это научить мозг, фильтровать информацию и выбирать только главное. Знаете ли вы, что человеческий мозг обладает ретикулярной активирующей системой или сокращенно рас? Это та система, которая нам позволяет концентрироваться на главных задачах задают вопрос, или когда вы на чем-то концентрируетесь, мозг ищет пути достижения, к примеру, или решения этой задачи, либо достижения цели. Возможно, вы замечали, когда вы концентрируетесь на каком-то вопросе, вы ищете ответ и э, как будто э, со всего пространства, или например, или в социальных сетях вы находите ответ на ваш на волнующий вопрос, или какую-то подсказку, мотивирующую фразу, которая касается именно того вопроса, который вы себе задавали. Так вот, в этом принимает участие наша ретикулярная активирующая система. Ее можно и нужно тренировать, потому что именно эта система решает, какую информацию пропускать, а какую нет. И я еще раз хочу подчеркнуть внимание о том, что э, когда вы ограничиваете приток информации, ваше внимание обостряется, ваша ретикулярная активирующая система усиливается. И... По сути, человеческий мозг это машина по управлению вниманием, и он должен направлять именно, ну вот это внимание должно всегда быть на что-то направлено. Вот определите для себя, на что вы направляете свое внимание. Вы позволите своему мозгу тратить время и силы на то, что вообще не имеет отношения к вашим целям, или мечтам, стремлениям, или предпочтете уделять внимание важным в вашей жизни людям, делам? чувства, что вот, например, э, ну вот, э, какую вы позицию займете. Да? То есть вы будете бездомно тратить свое время, и внимание, рассеивать свое внимание. Или вы займете проактивную позицию и осознанно установите, кто и что для вас значит больше всего. Чего в жизни вы бы хотели достичь. Потому что очень часто, когда у нас есть мечты, у нас есть цели, какие-то задачи. И э, бездумно тратя время на отвлекающую нас, на нас информацию, мы потом себя виним, что сколько времени было упущено. Вот у меня было столько свободного времени, я до сих пор там, не изучила курс, не изучила польский язык. да, Или там, сколько времени было упущено, я-то хотела там, освоить какие-то навыки, не знаю, кроки и шитья, к примеру. Да, то есть, соответственно, наше внимание э, направляется вовнутрь, когда мы чувствуем некую неудовлетворенность. Но я хочу вам сказать следующее. Не надо пытаться э, ну, быть всем для всех. Да? Тут очень важно заботиться о себе. Как я уже говорила, наше внимание к своей жизни, к своему здоровью нам очень дорого стоит. И очень важно понять, что для меня важно. Кто для меня важен? Кто этот человек, которому я хочу уделить внимание? И позвольте, я вам задам три вопроса. Кто главный человек в вашей жизни? Кому бы вы хотели уделить внимание? Какие... Второй, Второй вопрос. вопрос. Какие задачи и возможности для вас важнее всего? Этот вопрос, Ответ на этот вопрос поможет вам выставить приоритеты и понять, что для меня сейчас в жизни приоритетнее, на чем мне важно сосредоточить свое внимание, как мне усилить свое внимание и какие внешние шумы мне нужно устранить, чтобы как можно больше получить удовлетворение от того, что я делаю. И самый главный вопрос, какую мечту вам важно и больше всего хочется осуществить, какую мечту нужно осуществить в этой жизни. Когда вы задумываетесь о важных отношениях, когда вы думаете о своей мечте, вы достигаете, вы приближаетесь к своей мечте, вы получаете удовлетворение. Вы э, начинаете уделять внимание осознанно. И, соответственно, на раздражающие и отвлекающие факторы вы все меньше всего будете тратить время и вам станет легче управлять своими делами задачами, вам станет легче достигать согласия на встречах и совещаниях, И вы можете вносить значительный вклад в любую дискуссию. Как вы можете, например, говорить о идеях, высказывать свое мнение, если вы невнимательны или, например, не концентрируетесь на диалоге, который происходит прямо здесь и сейчас? Но, чтобы перестать действовать неправильно, нам нужно понять, как и почему формируются привычки. У нас ограничено количество времени, да? Мы уже нужно заканчивать. Психологи нам рассказывают о петле привычки. Как формируются привычки? Привычка состоит из трех этапов. Первый этап – это фактор или стимул, который заставляет мозг запустить автоматическую модель поведения. И... Это некий сигнал. Да, вот происходит сигнал, и у нас уже есть автоматически сформированная модель поведения, которая реагирует на этот сигнал. Дальше. После сигнала запускается автоматическая модель поведения, которая называется шаблон. И в нашем примере это привычное движение. Например, зазвонил телефон, пришла электронная почта, да, и мы сразу хватаемся за гаджет. И последний этап формирования петли привычки – это награда. Это то удовлетворение, когда вы разрешаете или вы отвечаете, например, на телефонный звонок, на почту и так далее. То есть вы получаете а, некое маленькое сиюминутное удовлетворение. Все, привычка сформирована. Есть сигнал, например, у нас есть появилось свободное время, что мы делаем вместо того, чтобы отдохнуть, насладиться, а, не знаю, окружающей, окружающими людьми мы хватаемся за телефон либо соцсети либо не знаю, приложение и так далее если мы знаем как формируется привычка мы можем знать как нам сформировать новую привычку так вот как формируется новая привычка в 2009 году команда исследователей из лондона под руководством психолога филиппа Лали провела эксперимент, который хотела выяснить, в результате какого периода времени формируется новая привычка. Так вот, мы знаем, что привычка формируется за 21 день. Но, как показывает исследование, привычка, новая привычка формируется немного дольше. И для того, чтобы сформировалась новая привычка, доведенная до автоматизма, нужно 66 дней. Но при этом, когда вы вырабатываете новую привычку, если вы сбиваетесь, если вы отклоняетесь, либо забываете, ничего страшного, ошибки допускаются. Но с течением времени, когда вы концентрируете прилагаете усилия, концентрируете внимание, у вас вырабатывается новая привычка. Например, вовремя ложиться спать. Привычка? Привычка. Не хвататься за телефон, когда, пришла, когда приходят уведомления о входящих письмах, к примеру, да, и так далее. То есть посмотрите, какие вам нужно сформировать новые привычки для того, чтобы ваше внимание было осознанным. И тогда позвольте задать вам следующие вопросы. Какие отвлекающие факторы вам нужно устранить из своей жизни, чтобы быть внимательнее к окружающим? Или, и еще вопрос. Какие привычки следует заменить более эффективными? Это тоже э, из важных вопросов, которые позволяют концентрировать да, и усиливать э, внимание. Потому что перегруженная работа информации, мы часто упускаем из виду важные детали, э, важные события. И, в результате этого мы кажемся нашим окружающим равнодушными, холодными. И мы не уделяем ну, той доли внимания, которая бы требовалась, которого заслуживаем. И очень важно начинать с себя. Очень важно научиться уделять внимание своему здоровью. И подумайте, как наилучшим образом устроить собственное благополучие, как сформировать полезные привычки. Позвольте, поделюсь с вами списком полезных привычек. Первое. Сон. Врачи и ученые давно без устали твердят, что сон очень важен для здоровья. И сон очень важен для работоспособности. Я думаю, все вы знаете о том, что действительно, многие говорят, не хватает 3-4 часов. Но на самом деле это не так. Организм не успевает останавливаться за такой короткий промежуток времени. И вы уже знаете, наверное, наверняка читали информацию о том, что очень важно и полезно ложиться вовремя спать, а именно начиная... Да, то есть отходить ко сну, как говорится, в 10 часов вечера. Еще момент. Планируйте отдых. Мы все умеем отлично планировать дела, важные встречи, а вот отдых планировать не умеем. Ну и тут нам нечем на самом деле гордиться, потому что человеку нужно восстанавливаться, нашему, нашему организму нужно восстанавливаться. И любой профессиональный спортсмен скажет, что перерыв между тренировками не менее важны, чем сами тренировки. И вы запланировали уже отпуск в этом году. То есть отдых очень важен. Еще одна полезная привычка – это поменьше гаджетов и социальных сетей. Потому что социальные сети не должны занимать много места в нашей жизни. Как говорится, все хорошее, но в меру. И есть такой, вот мне нравится такой демотиватор. Пожалуйста, отмените мою подписку на ваши проблемы. И отпишитесь от, всю, от всего, что плохо влияет на ваше эмоциональное состояние. Удалитесь ссыл, всех с, как, списков рассылки и групп, на которые не, строить, не стоит тратить ваше внимание. Когда вы садитесь в автомобиль, кладите телефон в бардачок. И ну, чтобы не было искушения проверить почту или почитать социальные сети. Если вы пользуетесь навигатором, то, э, пожалуйста, купите себе подставку или оформите так, чтобы телефон был не у вас в руках. Потому что, э, как я уже говорила, в каждые 3-4 минуты в Украине э, происходит ДТП. И, пожалуйста, никогда, никогда не пишите сообщение за рулем. Помните, что по вине отвлеченных телефоном водителей каждый, каждый день гибнет 8-9 человек. Это очень важно. И, как говорил Махариши Махеш, все, что согрето лучами внимания, становится сильнее. Но здесь хочется добавить: все, кто согрет лучами внимания, становятся сильнее. Внимание и забота об окружающих это основная человеческая потребность. Она заложена в нашем психическом устройстве. И когда я задаю вопрос, а что самое главное, самое ценное в вашей жизни, многие отвечают, это семья. Но меня удивляет тот факт, когда мы находимся в кругу близких людей, мы не отрываем своего взгляда от мониторов, от смартфонов и так далее. И кто бы ни были главные люди в вашей жизни, спросите себя, что вы им даете? Да, достаточно ли внимания и заботы они получают от вас? Что остается в семье, когда вы приходите с работы или когда вы приходите домой по вечерам? Потому что слишком часто мы думаем, что любимые люди будут рядом всегда и простят нас за все, но вы это не так. Когда близким кажется, что мы их не слышим, не замечаем, не ценим, они ищут внимания на стороне и в виртуальном общении, или даже в новых отношениях. И мне бы не хотелось, чтобы вы оказались около больничной койки или за столом напротив бывшего супруга в компании адвоката по разводам или на чьих-нибудь похоронах, простите. Но отчаянно сожалею, что мало времени проводили с дорогим человеком, когда вы вините себя, что редко уделяли ему время, и остались какие-то крохи воспоминаний. И для этого сегодня же вам стоит принять решение, как и сколько, и сколько внимания уделять и сосредотачиваться на важных для вас людях. Потому что внимание, забота, она проявляется в мелочах, но значение этих маленьких жестов на самом деле очень огромно. И уделяя внимание сейчас, возможно, вы сохраните отношения, хорошие отношения. И... Если подводя итоги, мы можем сказать, что да, вот важно сказать, что не нужно на самом деле да, вот отказываться от электронной техники, нужно лишь ее использовать по назначению, себе во благо для повышения качества общения, но, но не отдаляться друг от друга с помощью телефона. И для этого придется отключать звук, откладывать гаджеты и полностью сосредотачиваться на важных для вас людях. Создавайте незабываемые моменты и каждый день ищите способ дать близким почувствовать, как они нужны для вас. И не забывайте, что ценно лишь намеренное и целенаправленное внимание. И кому внимание, ваше внимание нужно сегодня? Настраивайте свою... Секулярно активирующую систему на позитив, потому что намеренное внимание, если оно сосредоточено на проблемах, соответственно, вы будете видеть только проблемы. Поэтому очень важно переключаться на позитивные моменты. Очень важно, хочу сказать и подчеркнуть, что очень важно вернуть власть над собственным временем, да, над собственным трудом, над собственным вниманием. И помните, что невозможно успеть все, можно успеть лишь главное. И еще хочу сказать вам напоследок такое интересное, такое интересное предложение, да, вот упражнение. Назначьте встречу себе, выберите свое любимое место, назначьте себе встречу в этом удобном, комфортном, уютном для вас месте, в определенное время. И наедине с собой напишите или создайте, составьте список 10 важных целей, которые вы хотите достичь на протяжении этого года. И каждый раз, устанавливая такие промежуточное время, сверяйтесь, насколько вы достигли того, чего вы хотели по-настоящему. И охраняйте свое время, потому что управлять временем невозможно. Вы точно можете управлять своим вниманием. И завершая сегодняшний вебинар, я благодарю вас за внимание надеюсь, что наша встреча была для вас очень полезной и важной. До новых встреч!